Здравствуйте! Настало время для видео про эпидермальную обезвоженность и про то, как все-таки отличить сухой тип кожи от эпидермально обезвоженной кожи других типов. Давайте начнем с того, что такое вообще обезвоженность. И что общего у сухого типа кожи и у обезвоженности. И там и там преобладает уменьшение содержания воды а в поверхностных слоях кожи, за счет чего а человек начинает испытывать чувство сухости, стянутости, да, неприятные такие ощущения. Причем это будет не после умывания, как есть у большинства из нас, а это ощущения, которые нас сопровождают в течение дня. Да? То есть мы в течение дня ощущаем неприятное ощущение стянутости кожи. И как всегда, прежде чем говорить о том, что, в чем отличие, как это корректировать, давайте немного обсудим и даже вспомним, потому что я частично уже об этом рассказывала, что же удерживает в нашей коже влагу в норме? Это влага удерживается, потому что у нас своеобразно построен эпидермис, наш поверхностный слой и, в частности, роговой слой. Роговой слой представляет собой поверхностный слой кожи. Это тот слой, который покрывает нашу кожу снаружи. И его модель, она так научная, называется модель строения по типу кирпичной кладки, где мертвые клетки это кирпичики, корнеоциты. А между собой эти кирпичики связаны белковыми связями, белками, как такими канатиками, да, вот как сцепка. А между клетками э, расположен э, эпидермальный цемент в виде эпидермальных липидов, из которых преобладает три основных компонента. Это холестерин эфиры, холестерин и холестеролы, это полиненасыщенные жирные кислоты, в частности омега-3, омега-6 э, омега омега и церамиды. Значит, вот эти три основных компонента это липиды, которые расположены между мертвыми клетками. И, собственно, и они обладают вот этой защитной функцией рогового слоя. Они ее и обеспечивают. Да, потому что это цемент. Это первый механизм защиты. Первый механизм удерживания влаги. Второй механизм удерживания влаги это натуральный увлажняющий фактор, который расположен на мертвых клетках снаружи. Да? Тоже я уже говорила, что это Это и глюкоза, и мучевина, и молочная кислота, и аминокислоты, и э, соли натрия. То есть это такие маленькие молекулы, они очень гидрофильные, они очень любят воду, э, и располагаясь на поверхности мертвых клеток, они удерживают воду, которая пытается испариться из глубоких слоев. И третий механизм удерживания влаги – это кожное сало. Да? То есть, если, его, если оно есть на поверхности кожи, то вода тоже удерживается этим тонким слоем. Итого, вода из глубоких слоев пытается испариться в окружающую среду. Подходя к роговому слою, она упирается в липиды эпидермальные и в корнеоциты в мертвые клетке пытается найти себе пути, находит их, но по ходу нахождения пути к испарению ее захватывает натуральный увлажняющий фактор, сажает на себя, притягивает и удерживает. И держит ровно столько, пока клетка мертвая с натуральным увлажняющим фактором и с водой, соответственно, не отшелушится. Да? Когда она отшелушивается то, соответственно, новая клеточка также удерживает влагу. И на поверхности кожи кожное сало, которое также удерживает воду, которая стремится испариться из глубоких слоев кожи. Таков механизм удерживания влаги в нашей коже. Что же происходит при сухом типе? Да, Это я уже вам рассказывала, что и роговой слой очень тонкий, и дефицит эпидермальных липидов, и кожного сала очень мало, поэтому при сухом типе кожи всегда отмечается эпидермальная обезвоженность. Да? То есть мы можем сказать, что сухой тип, он всегда эпидермально обезвоженный. Но есть у нас еще и нормальный тип кожи. Есть еще и жирный тип кожи, да? ну, комбинированный, это совмещение, либо жирного с нормальным, либо нормального с сухим. Но так или иначе, каждый тип кожи может быть обезвоженным. Как понять тогда, давайте разберем жирный тип кожи и эпидермальная обезвоженность. Да? Отличить жирный тип от сухого достаточно легко. При жирном типе будут расширенные поры, будут комедоны. Да, и сухость может быть. Почему? Потому что либо комедон закрывает, или открытый, или закрытый, закрывает выводной проток. И кожного сала в таком случае на поверхности кожи становится мало. Да, и мы теряем один механизм нашего физиологического увлажнения. Второй вариант что может быть при жирном типе кожи это когда мы неправильно начинаем за ним ухаживать при жирном типе кожи когда вот такие плотные комедончики когда закрытые комедончики обычно начинают пациенты злоупотреблять очищением и начинают ее избыточно скрабировать или начинают э, часто использовать кислоты или неправильно подбирают себе уход или там умываются мылом то есть все мною перечисленное вызывает разрушение эпидермального барьера. То есть эпидермальные липиды уже разрушаются, да, не кожное сало, а формируются с помощью вот такого неправильного, неадекватного очищения и ухода за кожей неправильно подобранного в роговом слое, в эпидермальных липидах формируются такие микродылочки, через которые вода избыточно испаряется. И третий э, фактор обезвоженности, третья, вернее, причина обезвоженности при жирном типе кожи – это гиперкератоз. Да? помним, что при жирном типе кожи роговой слой очень толстый, а вот натуральный увлажняющий фактор он содержится только на э, нижних роговых клетках, то есть на свежеумерших роговых клетках. А если сверху над этими клеточками еще э, старая шелуха, на ней, на этой шелухе уже нет нуфа, потому что он уже все, он уже слетел, случился. И, соответственно, поскольку эта шелуха и контактирует с атмосферой, на ней нуфы нет, на ней воды, соответственно, нет. И это тоже может привести к тому, что пациенты будут с жирным типом кожи испытывать чувство стянутости и сухости. Да? Поэтому а при жирном типе обезвоженность может быть и чувство стянутости может быть и причины я вам рассказала причины обезвоженности при нормальном типе кожи они на самом деле примерно похожие с жирным типом это может быть неправильный уход за кожей то есть когда пациенты имея нормальный тип кожи также ее избыточно часто скрабируют также наносят кислоты очень часто и очень важно правильно, если вы используете ретинол, тоже очень правильно его использовать Ни в коем случае не назначать себе косметику с ретинолом самостоятельно Это очень большая ошибка наших пациентов в том, что покупают, слышат про то, что ретинол это здорово Самостоятельно выбирают самостоятельно покупают, неправильно наносят и получают неприятные последствия от этого. Да? Потому что вспоминаем, что делает ретинол. Ретинол усиливает деление клеток. Если клетки очень быстро делятся, то поверхностные клетки очень быстро отшелушиваются. И это приводит к тому, что клетки рогового слоя отшелушиваются настолько быстро, что роговой слой становится очень тонкий, и он становится а, с а, такими, он, дефицит, липидов, дефицит липидов формируется в роговом слое, то есть не успевает он сформироваться а, хороший а, с правильным строением. И это приводит тоже к тому, что тонкий роговой слой плюс еще и себемо становится тоже меньше при а, введении неправильного ретинола. и это приводит к избыточному испарению воды, это приводит к тому, что кожа становится незащищенной, тонкой, различные загрязнения окружающей среды через этот тонкий роговой слой с дефицитными липидами проникают, вызывают раздражение, воспаление, красноту. Да? И тут мы уже говорим не только про эпидермальную обезвоженность, а тут мы говорим про то, что уже на лицо все признаки нарушенного эпидермального барьера в виде красноты, там, сухости и раздражения. Поэтому ретинол должен вводиться очень правильно, очень грамотно, и с ним нужно быть в этом плане очень аккуратными. Так, но при нормальном типе кожи. Ее очень легко спутать, нормальный тип кожи очень легко спутать э, с э, сухим типом кожи. Почему? Потому что и при нормальном типе кожи, и при сухом типе кожи э, вы не увидите ни пор, ни комедонов, и это будет кожа э, достаточно ровная, средней толщины. Но э, нормальный тип кожи, эпидермально обезвоженный, Будет характеризоваться появлением сухости периодически. То есть это будет непостоянная сухость, которую человек испытывает в течение всего дня, а, как при сухом типе кожи. да, И такие пациенты говорят, я не живу без а, какого-то жирного, такого достаточно питательного крема. А, это будет при нормальном типе кожи, эпидермально-безвожном, это будет... Периодически возникающее чувство сухости и стянутости. Это очень важное отличие. При нормальном типе это чувство стянутости может появляться как раз вот в периоды неправильно подобранного ухода. Это чувство стянутости может появляться, например, зимой, когда низкие температуры на улице, и, соответственно, эпидермальный барьер тоже начинает страдать, и разрушаться. Это может возникать летом, когда очень высокие температуры, и, соответственно, роговой слой и эпидермальный барьер тоже под действием ультрафиолетовых лучей может разрушаться. Нормальная кожа и жирная кожа могут становиться эпидермально обезвоженными, и в таком случае это будет временное ощущение стянутости, например, в помещении с сухим воздухом. К примеру, это может быть рабочий кабинет, в котором очень сухой воздух, система центрального отопления, воздух сухой, и, конечно, наша кожа начинает влагоделиться с окружающей средой. И мы, естественно, начинаем испытывать чувство сухости и стянутости. Да? Поэтому, резюмируя, чем все-таки отличается Сухой тип кожи от обезвоженной любых других типов. При сухом типе кожи чувство стянутости и сухости э, таких людей преследуют на протяжении всей жизни и облегчается это чувство стянутости только нанесением какого-то жирненького питательного крема на поверхность кожи, то есть крема, который будет имитировать сальную пленку. И еще один важный момент. Я в своей личной практике не встречала ни разу людей с сухим типом кожи полностью по всему лицу. Чаще всего это комбинированный тип, при котором в латеральных отделах, вот в этих латеральных отделах, тип кожи сухой, а в Т-зоне тип кожи нормальный. Поэтому обычно пациенты мои, жалуются а, с сухим ко типом кожи вот в латералях на постоянное чувство стянутости именно в этих отделах. То есть они говорят, что у меня на протяжении всей жизни вот Т-зона в общем-то ничего, как бы нормально. А вот эти отделы все время стягиваются и все время не хочется нанести на них какой-то питательный крем. И тогда только мне будет комфортно. А при эпидермально обезвоженной коже нормального типа или жирного типа, Чувство стянутости приходящее, то есть оно то есть, то нет. То есть есть определенные периоды, когда оно отсутствует, когда а, такому человеку комфортно. И, соответственно, если это чувство стянутости есть, и если а, повлиять на те факторы, которые привели к появлению этого чувства стянутости. Ну, например, нарушение эпидермального барьера, да, восстановить барьер. Или гиперкератоз, который прикрывает э, свежий натурально увлажняющий фактор, да, и мы отшелушиваем этот гиперкератоз, освобождаем эти э, глубоко лежащие клетки, содержащие нуф, и, естественно, кожа становится тоже увлажненной. Или, например, при э, жирном типе кожи, когда каждый проток заполнен комедонами и, естественно, нарушается выделение кожного сала на поверхность кожи. Такой пациент приходит, предположим, на механическую чистку, на сеанс глубокого очищения косметологу. Мы удаляем да, все эти сально-роговые пробочки, протоки освобождаются, становятся открытыми. Кожное сало появляется на поверхности кожи, да, и тоже это несет за собой увлажнения. Поэтому обезвоженная кожа ⁇ это приходящее состояние, при котором мы можем с помощью правильного подобранного ухода, с помощью коррекции образа жизни, с помощью даже правильного питания да, восстановить эпидермальный барьер. Нормализовать количество натурального увлажняющего фактора на поверхности кожи Нормализовать салоотделение И тем самым восстановить все наши физиологичные способы увлажнения кожи И мы будем чувствовать себя обратно, комфортно И кожа наша опять станет увлажненной Это что касается различий Наверное, я еще... Запишу отдельное видео относительно того, как правильно увлажнять тот или иной тип кожи, потому что сейчас уже достаточно длинный получился материал и, наверное, уже смотреть дальше будет вам не совсем интересно. Поэтому, если вопросы остались, обязательно напишите в комментариях, также, конечно, постараюсь, как всегда, на них ответить.